Какое красивое зеркало мне досталось от бабушки. Что это такое? Давайте наберем на это видео тысячи лайков. Лайк, лайк, лайк. Ой, тяжелое бабушкиное зеркало. О, еще немножечко. Вот так. Под стеночку. Уху, куда тащила. Ой, какая же изутки красотка. Какое красивое зеркало мне досталось от бабушки. Сегодня был очень тяжелый день, я устала, пора бы отдохнуть. А, Спокойной ночи. Ты представляешь, когда я была еще маленькой, она мне рассказывала, что оно волшебное. Хочешь, я тебе его покажу? Симпатичное зеркало. Ничего волшебного в нем нету. <.ppy> woke? Показалось. Что это такое было? Титчерс Бэд! Титчерс Бэд! Ты где? Ты где? чего кричишь? Титчерс Бэд! Титчерс Бэд! Ну, где ты? Ой, где это я? Мне оказалось... здесь красиво! Где же мне ее искать? Я здесь! Я здесь! Ой, ну наконец-то! Я тебя нашла! Ага! А ты не верила? Зеркало-то волшебное! И как это твое волшебное зеркало вернет нас домой? Но этого я пока еще не знаю! Но мы обязательно что-нибудь придумаем! Ой, смотри! Кто-то к нам приближается! Ой, смотри, Кисуля, к нам кто-то прибыл. И какими судьбами вы в нашей деревне? Это вы нам расскажите, куда мы попали и кто вы такие? Я тролль и меня зовут Алмазик. Видите, какой я блестящий. А это мой питомец, моя кошечка. А попали вы всего лишь в волшебной деревне троллей. Ого, а не подскажете, как нам вернуться домой? А этого, М -м -м, я не знаю, но я знаю, кто знает. <с -плод> я вас сейчас отведу к Розочке. Может быть она найдет вам дорогу домой. Поехали. На выходные устроим вечер скраббукинга. Розочка, ну кому он интересен? Нет, мы устроим дискотеку. Девчонки, смотрите, кого я вам привел. Здравствуйте, меня зовут Тичерспэд, а это моя подруга. Мы попали вон в деревню через волшебное зеркало, а теперь хотим возвратиться домой. Помогите нам, пожалуйста. Вау, вот это да. Ты чего, Розочка? Мне еще моя бабушка рассказывала, что когда кто-нибудь придет из волшебного зеркала, Нужно кое-что отдать. Сейчас я принесу. Это кое-что. Вот это мне повезло. Сейчас еще немножко осталось. Вот, вот. Вот, девочки, это ваше. Фух, тяжелый-то какой. Ну все, я свою миссию выполнила. Ура! Какую миссию? О чем она говорит? Фух, кажется, я припоминаю. Когда я была еще маленькой девочкой, моя бабушка тоже мне рассказывала, что пропала моя сестренка! Вот она! Я ее нашла! Привет, сестренка! Привет, ребята! Давайте поможем нашей куколке Лол открыть ее сестричку! И поехали! И у нас... О, у нас какая подсказочка! Смотрите! У нас здесь лампочка, камера и девочка! И девочка! Свет, камера, мотор. Хм, интересно, что бы это означало? И наш второй слой. Я очень люблю эту серию. Глицер, блестящие куколки. Я их просто обожаю. Ребята, а напишите в комментариях, вам нравятся блестящие куколки Лол? Мне очень при очень. А вот и наши наклеечки. И мы все ближе и ближе приближаемся к нашей куколке. И сейчас мы увидим бутылочку. Вот наш золотой шарик. И наша бутылочка. Открываем ее. И... Вау! Такая мне еще не попадалась. Смотрите, какая розовая бутылочка. И оранжевая крышечка она полностью блестит. Как же красиво она блестит! Я думаю, что она действительно подходит к сестричке для нашей куколки. Давайте теперь откроем ее обувь. А вот и наша пряж. Да, кстати, пряж у нас есть. А вот такой куколки у нас нету. Но может нам она еще попадется? Итак, не убегай, ой, открываем, ой, ой, какие хорошенькие, смотрите, у нас прям спортивная девочка, здесь розовые кроссовочки и носочки белые в желтую полосочку, ой, какие они красивенькие, а еще вот такая вот оранжевая подошва, и теперь мы увидим наряд нашей куколки, Да, ребята, если вы уже знаете, кто здесь спрятался внутри, напишите мне в комментариях, потому что я еще не знаю. Итак, это у нас. Вау, у нас точно спортивная девочка. Потому что здесь оранжевые шортики. И белая футболочка с розовыми рукавчиками. И здесь еще надпись Бэби 00. Давайте поскорее откроем нашу куколку. И та-дам! Ой, у еще какой-то интересный аксессуар. А, ну да, конечно, если это спортивная девочка, у нее обязательно должна быть повязка. Вот такая она у нас розового цвета. И, конечно же, сама куколка. И это... Ой, какая она классная! Смотрите, мне такая еще не попадалась. О, она просто сказка! У нее карые глаза. И вот такая крутая прическа. У нее два хвостика. И у нее черные волосы. Давайте поскорее ее оденем. Вот такая наша куколка-спортсменка. Смотрите, какая она хорошенькая. какая милашная. Мне она очень нравится. А вам нравится такая куколка? Если да, ставьте лайки этому видео. Ой, какая красотка. Очень красивая девочка. Правда, киса? из блестящей коллекции Хопс! А кто-то из вас сегодня найдет своего питомца Итак, сейчас результаты конкурса Поехали! Поехали! Мне самой же не терпится узнать Кто же победитель? Итак, давайте скопируем нашу ссылку с конкурсом И теперь нам программка выдаст нашего победителя Сейчас вставляем сюда нашу ссылочку и нажимаем Мне повезет! Кто же, кто же это будет? Ну кто же это будет? Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Еще чуть-чуть. И это Angel Писан, Мне нравится номер пять костюм. Как по мне, то он такой милый и красивый. И мне нравится котенок. Второй, наверное, пинг. Этот котенок отправляется к тебе. Я тебя поздравляю с победой. Итак, проверяем, подписана ли девочка на наши каналы? У нее даже 95 подписчиков. Смотрите. Да, вот они. той and и Даниэль Лайфстайл. Поздравляем победителя. Обязательно свяжись с нами по электронной почте. Она будет внизу в описании под видео. Чтобы мы могли отправить тебе твоего питомца. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить следующие новые интересные видео. И не пропустить новые Да <laughs>